Я приветствую всех любителей домашнего рукоделия и в этом видео мы с вами сделаем пасхальную куклу. Пасхальная кукла на самом деле очень уникальна. В ней смешались два совсем разных верования – язычество и христианство. До принятия христианства на Руси праздновался Велик День, в первое полнолуние после весеннего равноденствия. Этот праздник олицетворял пробуждение и оживление природы и зарождение новой жизни. Что нам понадобится для изготовления пасхальной куколки? Обязательно кусок красной ткани. Ткань должна быть натуральная, хлопчато-бумажная или льняная. В данном случае это обычный ситец. Красные нитки, также натуральные, можно использовать шерстяные, хлопчатобумажные, льняные, крапивные и так далее. Основа куколки должна быть из березового столбика или скрутки из бересты. Небольшая полоска ткани для повойника Треугольник для платка в моем случае самая длинная часть 44 сантиметра. Два отрезка для передника: один 19 на 8 сантиметров, второй 18 на 6,5. Кусочек ткани для юбки или сарафана 14 на 26 сантиметров. И кусочек ткани 12 на 26 сантиметров для нижней рубахи. Длинная полоса ткани из натурального льна размером 16 на 80 сантиметров. Льняную ткань складываю пополам и березовый столбик закручиваем плотно в ткань. Куколку делали на березе, потому что это дерево символизировало чистоту и плодородие. Это одно из важнейших деревьев в мироощущении наших предков. Культ березы связан с весной, точнее с переходом от весны к лету. Береза была символом обновления, возрождения, чистоты и символом плодородия. Далее скрутку нужно перевязать в трех местах, красными нитками. Мотаем по солнцу три оборота и завязываем на три узла. Число 3 является сакральным, три витка нити и три узла в конце как защита от вредоносных сил во всех трех мирах. Кстати, больше трех тоже можно, но вот меньше нежелательно. Три – это связь настоящего с прошлым и будущим. Это равновесие земных, небесных и потусторонних, навьих сил. Ощущение полноты жизни. Пасхальная кукла делается так же, как и Берегиня. А Берегиня – это не просто одна из богинь славянского пантеона. Ее главная особенность – умение воплощаться в других персонажах сказаний, как божественных, так и вполне земных. Более того, Берегиня наделяет особенными силами обыкновенных женщин, в каждой из которых живет частичка этой чудесной богини. А так как считается, что кукла Пасха олицетворяет женщину, держащую в руках пасхальные атрибуты или несущую пищу на освещение, то и эту куколку, так же, как и других берегинь, могли создавать только женщины, поскольку лишь они могли передать куколке свою особую энергетику, которая по силе сопоставима с любовью матери. Мужчинам нельзя было присутствовать в помещении, где изготавливали собереги, и, и даже одним глазом наблюдать за процессом. Кстати, есть еще одна версия, что до христианства эта куколка называлась «святозарица». Она символизировала нарождение новой зари, появление нового прекрасного мира полного света. Кончики нитей прячем в складочки скрутки. От куска красной ткани нужно оторвать квадрат размером примерно 25 на 25. Лицо и руки у нашей куколки будут красного цвета. Но прежде чем их делать, нам нужно немного в начале столбика увеличить объем для головы. Для этого можно использовать любую натуральную шерсть или очес. Или сделать так же, как я, взять небольшую полоску льняной ткани и намотать в этом месте. Лоскут ткани поворачиваем и на середину кладем скрутку. Так, чтобы верх головы оказался точно в центре. Накрываем верхним треугольничком ткани и формируем лицо. Закладывайте ткань так, как я показываю на видео. Потом будет удобнее сделать ручки. Почему же у куколки красное лицо и ручки? Кроме того, что красный цвет всегда считался красивым, он до сих пор у славян считается защитным и одновременно привлекающим удачу. Еще красный – это символ плодородия и зарождения новой жизни, что как раз по теме к весеннему пробуждению природы. Затем трижды обматываем нить по шее и завязываем на три узелка. В этой куколке можно объединить сразу две куклы, вербницу и пасхальницу. Сейчас уже трудно судить, как было на самом деле раньше. Делались ли две куколки или одна. Сейчас различия уже практически не делают. Изготавливают куклу как душе угодно. Самый главный отличительный знак – это красный цвет лица. Если же вы хотите все-таки объединить этих двух куколок в одну, то тогда в ручке нашей куколки можно дать вербную веточку. А наряд сделать в весенних зеленых цветах. Теперь нужно сформировать ручки. Расправьте ткань уголком вверх, затем верхнюю часть сложите внутрь. Убедитесь, что длина ручки получается как вам нужно. Если нет, отрегулируйте подворот в большую или в меньшую сторону. Теперь боковые части сложите навстречу друг другу. Затем еще раз. И отступая примерно сантиметр от края, перемотайте красной нитью. Концы у нити оставляйте подлиннее, для того, чтобы потом можно было привязать узелок и другие атрибуты. Вторую ручку делаю таким же образом. При изготовлении народных кукол ножницы не использовали, поскольку острое лезвие могло лишить изделия целостности. По той же причине отказывались и от иголок. Все детали привязывали с нитками или закрепляли узелками. Если вы хотите сделать для куколки нарядную одежду, пришить какие-либо кружево или украшения, это нужно сделать заранее и отдельно от самой куколки. А сейчас беру полоску ткани и скручиваю ее валиком. Это будет грудь, символ плодородия у нашей куколки. Теперь кладем скрутку под шею, аккуратно расправляем ткань на ручках и на теле. И перематываем нитью. Эту куколку было принято держать в доме до следующего праздника. А прежде чем делать новую куколку, с этой куколкой нужно было попрощаться, поблагодарить ее и медленно и аккуратно разобрать. Затем все сжечь, а пепел развеять на природе, либо у своего дома. Использовать отработанные кусочки тканей, нитей или украшений больше нельзя. Все аккуратно расправляю, а если один конец красной ткани немного выступает за скрутку, то его можно спрятать под ниточку. На светлый кусочек ткани я пришила заранее кружево. Этот лоскуток будет у нас символизировать нижнюю рубаху. Затем складываю два лоскутка так, чтобы нижний с кружевом виднелся из-под верхнего яркого. Примеряю куколки. Нужно, чтобы подол был на одном уровне с нижней частью скрутки, а верхний край был под грудью. Поэтому оба куска ткани вместе подгибаю по визуально отмеченной линии. Оборачиваем куколку, подгибая края. Затем закрепляем нитью и тремя узлами. Одеваем куколку в передник. Для этого складываем обе ткани друг с другом, так, чтобы нижняя выглядывала из-под верхней на одинаковом расстоянии с трех сторон. Примеряем куколки. Нужно, чтобы передник снизу был немного выше верхней юбочки. Поворачиваем передник изнаночной стороной к нам и завязываем выворотным способом, как показано на видео. Делаем три оборота по солнцу, завязываем под передником на три узелочка. А теперь нужно завязать пояску. В моем случае это будет атласная розовая ленточка на концах с бусинками. Вы можете использовать шнурок, тесьму, заранее связать крючком косичку и так далее. Завязывать поясок нужно с левой стороны под сердцем. Пояса на Руси плели ручным способом из лыка, шерсти, конопли и льна. По внешнему виду можно было определить сословие. У богатых людей пояса были изготовлены из дорогих тканей, кожи, с присутствием металлических элементов. У крестьян пояса были попроще. Пояс же – это общее название элемента одежды у восточных славян. В языковых вариациях присутствовали названия – Кушака, пояска, покромка и так далее. Теперь надеваем повойник. Его будет имитировать полоска ткани, сложенная вдвое. Прикладываю к верхней части головы и завязываю сзади. Повойник один из самых древних головных уборов на Руси. О нем известно еще с 13 века. Также его называли еще другим термином подубрусник, а еще повой, а повойник, повоец, шамшура. С дириха. На украинском очипок, а на белорусском Каптур. Это головной убор замужних женщин, представлявший собой полотнянную шапочку и иногда с твердым очельем. Я сделаю очелье из кружева. Но вначале нужно сделать обережный крест. Он делается только на груди у куколки. Обматываем нитью вокруг пояса. Затем перекидываем нить с левой стороны направо, заводим за голову и выводим под правую руку. Завязываем сзади. Задачей повойника было предохранять волосы от спутывания, а верхний убор от загрязнения. Уже только во второй половине 19 века повойник стал использоваться не только как дополнительный, но и как самостоятельный головной убор. Но в любом случае и тогда повойник всегда накрывался платком, шелковым или кашемировым в празднике, холшовым, ситцевым, сатиновым в будне. Теперь с помощью кружева имитирую очелье, завязывать его не нужно, просто прикладываю к голове, а сверху уже повязываю платок. История платка в Древней Руси начинается примерно в 12 веке. Тогда женщины носили убрус, его делали из различных материалов, для бедных из шерсти, для более состоятельных из шелка и украшали камнями, золотой серебряной нитью, речным жемчугом, вышивкой и так далее. В руки нашей куколки дадим узелок с сухариком. Он символизирует куличики, которые женщина несет на освещение. И к одной из рук привязываем узелок. Концы нитей прячем в рукав, а в другую ручку куколки даю свечу. Свеча является символом мирового столпа пламени. Это очень древний и очень мощный символ, который имеет очень длинную историю. Считается, что свеча является духовным предметом, который также является неизменным атрибутом верующих людей. Кукла Пасха готова. Но, как я уже упоминала ранее, вы можете дать в ручки своей куколке и веточку вербы. Можно смастерить декоративные куличи и также вручить их куколке. А я поздравляю вас с наступающими праздниками. Желаю всего, всего хорошего, счастья, мира, добра и до новых встреч!